Ты что ты заказывал голос ты не будешь? Давайте отведаем. С -с -с реально, посмотрите, удобно читается. Вот такая хуйка. Ну что ж, снова здравствуйте, уважаемые Поньк! И мы сегодня с вами устроим выбор лучшей перцовки. Выбирать будем из трех. Я их подморозил, охладил. И сразу же бонус. И сразу же бонус, спойлер, наконец видео. Ближе к концу видео я покажу вам очень интересный экспериментальный коктейль для перцовки. Итак, перцовочка под номером один это урожай ⁇ Жгучий перчик ⁇ Далее будет перцовка медовая с перцем от производителя Ладога. И третий на обзоре у нас будет водочка перцовая Немиров. Горькая настойка. Все они 40 градусные. Также запьем мы это все дело компотом, который я сварил буквально недавно. И очень быстро охладил. И рецепт придумал. Гениально. Всего лишь три компонента основных. Яблоко. Феники. И изюм. И вот такой компот будем пробовать на запивон. Как вы уже помните, совсем недавно одинокий обзор на перцовку урожай. Поэтому они чуть покороче. Пересмотрите ролик, он у вот нас здесь и в описании. Сейчас мы произведем ее тестовый, вспоминательный. О ней будет несколько фактов. Глоток. Закадровый стопарь ушел. Мой стопарь готов. Бутылка охлаждена. Температура есть. Давайте отведаем. Ну, бахнем по стаканчику. А комподелу помба же вообще за япца получился. Немного водной информации для тех, кто хочет узнать это все полностью и подробно. Вернитесь к ролику, что я снимал на урожай. Пересмотрите там информация о производителе. Мутная и замутненная. Там все подробнее. Сайт один, адрес другой, все такое. Но главная фишка, что нам нужно знать о том, что вот такой формы бутылочка водонький урожай перцовая жгучей перчей, охуеть, как отвратительно сидит в руке. Ты ей особо не отобьешься от бандосов, ни той, ни этой стороной. Она высконет даже, если будет сухая, не как у меня. Здесь слишком узенькое горло, неудобно держать, опасно, если только ты не в перчатках, будь в перчатках, и тогда зайдет. Перец в бутылке присутствует. Также напоминаю, что водонька урожай жгучий перчик, отличается от своих всех конкурентов шириной своего ассортимента объемов. 0,1, 0,25 и 0,5 это то, что нужно. У других перцов, у них такого нету, так что, ребята, вот это имеет плюс большой. Итак, а теперь второй стоп -вуху. именно для оценки, понимания четкого качества нашего продукта. Давайте, давайте... Сейчас сохнет! Довольно-таки мягкая, как вот, вот... И в плане жгучести, жгучесть действительно присутствует... Не слишком жестко. В принципе, в принципе, хорошо прогревает. Со второй стопочки пошел небольшой потец. Поэтому жиденько, не сладенько, не, блядь, прям какой-то там огромный объем сиропа. Перец в бутылке присутствует, аромат есть. Запахи, запахи хороши. Сахара немного. Приступим теперь, пожалуй, к следующей. Следующей у нас будет перцовочка от Немирова. И они несколько слов сразу о бутылке. Во-первых, бутылка формы прямоугольной. Благодаря рифленым надписям, кстати, рифленые надписи на бутылке присутствуют и водоньки граф ледов. Если не помните, то одинокий обзор на водоньку граф ледов вот здесь. Посмотрите там подробно, они все рассказывают. Прямоугольная форма вывозит тем, что вот эта гравировка не миров не дает руке так лихо выскользнуть при бое она всегда с тобой. Выскальзывает, как бы ты ее держал. Ты всегда на готове, всегда хорош. Это небольшой плюс, а небольшой, потому что эта гравировка не очень выпухная. У графа ледов. Ну, в общем, вы поняли, да, где искать видос в описании здесь. Отведаем. Также. Присутствует перец один штука в комплекте. Ты знаешь, Марта присутствует. Реально, посмотри, удобно читается. Вот такая хуйта. Не пахнет вообще ничего. Не, не, есть слабенькая, слабенький запашок вот Чего? перца, ну еле-еле такой легкий, как бы не навязчивый. Начни коронавирус. Начни коронавирус. Вечер понедельника, почему бы и нет? Жахнем. Жахнем. В общем, заходит легко. Слегка обжигающий, запах не сильный, не неедленный, пот продолжает бросать. Логично, не правда ли? Вот этот терапевтический эффект присутствует. Завод Немиров существует с, тысячи, с 1872 года. Представлены в 80 странах мира. Вот это хорошая, вот это полезная информация о том, что, что в 70 странах э, мира представлена продукция э, торговой марки Немиров. Ну и очень интересный раздел именно их интернет-ресурса в том, что есть такой раздел миксология. Интригующее название. Переходим на раздел, смотрим один коктейль с воденькой от Немирова. На следующий переходим. Там вроде как должен быть коктейль для перцованки, но почему-то он супер пустой. Там лишь описание перцованки. На этой самой Немировской. А так, все водки, горилки представлены, везде всегда можно найти. 350 рублей. В данный момент она идет на втором месте, раз уж была второй. Ну, естественно. А по-другому и быть не может. Керцовника от производителя Ладога. Также в форме прямоугольника. Такая жирная фляжка. Рифленый, более жирным, чем у Немирова написано. Ладога. Весь текст белый. Четко видно. За это всегда плюс. Когда она вот перцовки вот этого вот цвета перцовки коньяка вот светло-коричневого белый цвет это гораздо лучше заходит но ну, вы все же мастера в цветокоррекции с это понимание итак состав абсолютно такой же но однако здесь присутствует еще вот в отличие от многих настой корицы гвоздики и тмина и он идет в последних из списках после него только мед и теперь как вы все помните, что ингредиенты в любом продукте идут от большего к меньшему. А если эти в конце, значит их мало. Ну что ж, изготовитель ООО Группа Ладога. Ребятушки, так как вечер давай? среды, почему бы и нет? Пару слов о бутылке. Действительно, да, не выскальзывает, но все равно форма неудобная, хоть она и вроде как потяжелее поувесить, но бою не пригодится. В, по практичности тоже как бы не очень охлажденная скользит звездец буквы хоть более выпуклые но все равно еще более узкое горло для боя не пригодится тяжело нехорошо попробуем на запах более яркий чем Немиров аромат более сильный здесь кстати перчик тоже присутствует отведаем действительно почему мы нет блин Заходит, кстати, так же легко, как и Немиров. Легкое обжигание. Все вот слегка обожгло на входе. И все. И все. Внутрь пошло, пошло хорошо. Пошло хорошо. Мягче. Мягче, но такое ощущение, что оно мягче из-за того, что как будто это все больше разбавили. Или что вот в чем-то эффект меньше перца. Вот, но ну, ну аромат присутствует. И интересно, общий итог. Общий итог. У нас получается. Все-таки как-то вот так. Пока как-то вот так. Но чтобы получить контрольное мнение, еще один стопарик. Естественно. От Ладоги вторая. Остановитесь. И тоже. Ребятки, во-первых, Ладога это не просто город, деревня, чтобы там думали, озеро. Э, алкогольный завод это собака, сука, сутулая целая группа компаний. Эту всю и подробную информацию данного толка вы можете получить на сайте. Сайт очень информативный, но, сука, очень тупорылый. Он медленный, как, наверное, черепаха в Средиземном море. Нашедшаяся. Ребят, во-первых, очень долго это все тупит, но, дает, но несет нам какую-то краткую информацию. Действительно, перейдите на сайт производителя. Ладога перцовка С медом перцовочка вот. И вы узнаете о том, что это 5 лет не 140 тысяч Точек продаж Тысяча наименований различной продукции И теперь общий итог По всем трем перцовкам Ставь лайк, если Хотя бы пил одну из них Если хочешь со мной поспорить, пиши комментарий А мое мнение следующее по среднему баллу выигрывает жгучая перцовонька урожай. Далее как и шло в дегустации, это было не запланировано, так получилось и реально ехали на угад. Немиров. И далее уже от Ладога. Они все находятся в ценовом сегменте 350 рублей. Ребята. За 350 рублей я лично вам рекомендую брать водоньку урожай, перцовочку урожай. Если вы хотите ее брать в медицинских целях, жахнуть чекушечку перед сном, вот-вот зарождается простуда, лучший вариант. Полкишок брать не стоит, вас понесет и будет рок-н-ролл. Дамы и господа, далее, также в медицинских целях, но ну уже, наверное, все-таки при более легких простудных заболеваниях, чем э, урожай готов убить из-за своей жесткости, вам зайдет водонька Немиров. Это ее следующий маленький небольшой плюс и того, что раскрученный ПРН. А вот здесь водонька от производителя Ладога. Перцовочка с медом. Ребятушки, ну серьезно, третье место. Именно у нее. Это третье из трех. Я не говорю, что они... Вот именно так вот не рекомендую. Я говорю лишь одно. Свое личное сугубо, личное ебаное мнение. Это третье место. Это не значит, что ее не стоит пить. Из этих трех вот идет именно так. Найдем четвертую, пятую. Можете, в принципе, с легкостью прямо сейчас написать в комментариях, какую перцовку рекомендуешь ты. И вот на вот эту вот карту перевести денег дамы и господа раз уж вы досмотрели этот ролик до этого момента самый интересный момент почему первое место при всей своей схожести и близости занял именно настой урожай именно этот производитель хоть у него и кривой сайт и все такое, и много других каких-то минусов ну в общем, вы все помните Потому что это единственная и самая уникальная водонька со сроком годности. Срок годности урожай 12 месяцев, дата изготовления до вскрытия. У этих срок годности не ограничен. Так что, дамы и господа, смотрите мой познавательный YouTube контент. И я в следующем видео расскажу, у какой еще алкогольной крепкой алкогольной продукции есть срок годности. Пока! Хэппи Также мы выслушаем, мои дорогие друзья, еще 7 килограмм и нудятины. Сука! Ты мне понеслоду, блядь! Ты все твои взрослые поперлки! Короче, дело к ночи. Мы приступаем. Прежде чем вы начнете... Прежде чем вы начнете... Зачем нет? Иначе, а я тут посижу, внутрь посмотрю, блядь, в обратную сторону. Глазок, а вы там начинаете, ёпт, нет, нет, Просто иллюзия обмана. Сосходил блядь, другой, сломал четвертую стену со зрителями, блядь. Просто, поэтому начинайте, я сейчас смотрю. Так, ладно, давайте отведаем. Вечер понедельника, почему бы и нет, жахнем. Твою ж душу мать, ты что сделал с ебаной вилкой? Смотрите, что он сделал, блядь. Просто, что, что блядь, кого я, кого я взял себе в операторы? Какой-то психопат, блядь. Не бойся ложки, бойся вилки. Один удар, четыре дырки. Самое время жахнуть.